Всем привет, ребят, с вами Черри и это Супер Мега Вложик Красавчик поставил! Да! Ай, <связь> еб очень... бич мафака! И удается! Да! Че, там или тут полезем? Полезем тут? Я тру. Великая и могучая ту ту ту правда. Ага, ну, мы как бы не залезем наверх тут, <сёк> слезем, да. Почему не залезем, можно прыгнуть, что-то там по сути. <сёк> ты, ты куда прыгнул, ты? я думал, ты сюда прыгнешь, сюда он стоял. <сёк> а вот, <для сёк> с*** тобой, я полез. А че ты не так не как-то ну, а? Ага. Красивая! Самая высокая точка. Я что и хочу? вот точно. Машина приехала Ху... Блять. Блять, она шатается Блин, ребят Я не буду залазить до конца эта пи***а шатается, мне стрёмно Я слазю Эта пи***а шатается, как будто на веточку залез а ночью. Ура, сразу не пойду Ура, в не пойду А мамка Так что, лезем, нет? Где там? Ху -ху -ху, ебать, ребята! Залезу на кран. Фу. Это было стрмно. Это было весело на самом деле. Ходила за сейчас. Застрял, не утро сквозь Капец. Нормально так, так. погнали да по второму кругу Сейчас улам в голову, я об этом меня Это... Бать ты монстр, Макс. Серного заглаза получилась. За второго. Да За И И Одну сторону крутится Смотрю, блять Вперёд за другую меня тошнит уже Всё, прямо, короче Если сможешь Сука. <сосит> <сосит> <в> иллюминаторе вот так мы и гуляем каждый день чуть не каждый Давай. <свист> Вставай, давай, сука. <свист> да он б. <блять>. Да не... <свист> звон. Давай. давай. <свист> давай еще <по> <свист> <свист> Сука. <свист> На руку. Ахахахаха Ты какой-то бухой Это нереально,блин Вися,невыполнима,блин Забейись вода Да, Блин Давай руку Пизда Вот это прикол у меня уже пресс болит, как я ржу. Я хочу, чтобы прям так он как на смужников похож. Я умею ходить. Так не чешешь. Я не этот. Не валяшки, сука. Да, брат, я стоящую не могу. Да он не нереально. Че-то машинку сломал. Но все-таки, сука, упал. Пиздец. Мне стремно на самом деле, ребят Хуй, ёб твою! Е... О, ребят, на самом деле жутко стрёмно. Начать ну, дышаться Ладно только не надо потом морозить, что я не смотрел в камеру. А то бывают такие, знаешь, моросят. Типа, когда что-то говоришь, говоришь и не смотришь в камеру. А тут так это. Да ну это же реалистично. Если человеком, блядь, разговариваешь, ну так, что ты в него всегда будешь ебала. Ну, вот это не силы. В натуре ты жду. Вы хотели пойти на стену я не смотрю в камеру, потому что они попросили давайте, давайте дальше начнем. крутите, это еще мало мне, мне норм проверит? да мне норм, крути дальше да крути! крути сильней давайте на стену пока пойдем, меня не дошнит мне нормально там тренинг чуть-чуть и потом обратно, короче да. порошку и нахват я даже вот так вот Ой, мне кажется я чуть-чуть вперед улетаю серьезно так что я боюсь, лучше буду бежать за что-нибудь, а то у меня голова, Берешь, я камера чувствую. Взять, камера, <сер> <сер> <сер)> <сер> <Мне> piorly, <конечно> Не, камера, камера Ладно, сейчас. Давайте она сама остановится. <сер> я пока поваляюсь, чуток. Фу, Это жуть, ребят, на самом деле. <сер> Как-нибудь попробуйте сами потом у себя там во дворах, у кого есть такая штука. блин сука блин, как стать я встать не могу на, нос, на руку отбирайся и уставайся на камеру можно ну это одно, я её всё время держал, что ты хочешь Или здесь ещё жестче, чем меня плющит? <свист> Ооо! Это было жутко... КРРООООООООООООООУ Оооо, какая штучка Ой. Стой, тихо Нет не надо Ой, тихо ты блять Мы сломаем сейчас У это прям как этот на быке, знаешь. Как-то. где пацана отправили в космос. Я тихо, у меня там яйца! Да стой! Яйца! Если я был близко к слишком к смерти.